С вами, Меликов Низам. Сегодня я буду собирать букет на каркасе. Тема, значит, у нас осень. Вот такой вот каркас у меня получился из веток. Здесь у меня лист борщевика. Досмотрите это видео до конца, и потом узнаете, почему именно один лист здесь у меня в каркасе интегрирован. Итак, из растительного материала, значит, гортензия, роза, ред, пиано вибурну значит лимониум картамус и значит вот такие вот остатки кладио также у меня в букете будет яблоко и зелени значит экалипт писташка а еще у меня будет амир Так, ну что, приступим? Друзья, я закончил свою работу, сейчас значит, секрет раскрою по поводу данного листа борщевика, почему я его использовал в данном каркасе и он был у меня в начале совсем один. Потому что я решил его поддержать вот этим листом полуприкрытия нашего акцента в виде яблока, данная фокусная точка в букете, которая должна сразу же притянуть внимание Получателя. По поводу, значит, э, рассвета, цветка, э, здесь я старался выдержать все-таки асимметрию, потому что здесь достаточно такая плотная группа э, цветов, а здесь все-таки уже больше воздуха и вытянутые линии. По цветовой гамме э, здесь, значит, преимущественно преобладает красная цветовая гамма, главенствующий цветок, значит, роза Red Piano. Поддержал этот цвет я гортензией, вибурном. И далее уже пошли у меня добавки, такие как Амми, Картамус, лимониум Эвкалипт. И получилась вот такая вот осенняя натюрмотная композиция. Спасибо, что были со мной друзья. Ставьте лайки, если данное видео было полезным для вас. Отвечу на все комментарии. До новых встреч!